Всем привет, друзья! Меня зовут Настя, мой творческий псевдоним Соколик. И в этом видео я вам расскажу тему, которая на самом деле не очень-то и далека от творчества, это тема психологии. Потому что любой творческий человек, это тот человек, который берет свои внутренние эмоции с детства и имплементирует свое Творчество. В общем, недавно у меня спросили Настя: как у тебя получается всегда доводить дела до конца? Я вам хочу сказать, что так было не всегда абсолютно. И тот человек, который не смог разобраться с собой, своим внутренним миром, вообще со своей психологией поведения, не может нормально и продуктивно работать вообще быть продуктивным, ну, либо может, но это больше будет такая работа на комфорте, то есть что-то такое не, не оп, да. Если мы сейчас говорим про нормальную продуктивную работу, Работу, в первую очередь нужно разобраться с собой, со своей психологией и вообще быть очень, я не знаю, опознанным человеком, который понимает и чувствует себя в первую очередь. Вот. И я уже сказала, что так было не всегда, абсолютно не всегда. Я от этого очень сильно страдала. Я не могла ни одно дело довести до конца, вплоть даже до картин. Вот я не могла. То есть я я в себе чувствовала этот потенциал, потенциал быть услышанной миром через призму своих творческих работ. Однако этого не случалось по той простой причине, что ни одну работу я не могла довести до конца. Либо уже под конец, знаете, у меня энтузиазм любой пропадал, и я просто как-то так натяплял. Точно так же происходило со всем остальным. Кто смотрел мои видео ранее, тот знает, что моя биография построена на том, что продажи, попытка построения бизнеса в творческой сфере, потом опять продажи, потом попытка построить бизнес, потом э, еще какая-то фигня. Короче, я всегда себе ставила Цель. И я до них не доходила, понимаете, в чем дело? Поэтому сейчас я вам расскажу, что такое вообще Сизифов труд, откуда вся эта фигня пошла и вообще как с этим бороться. Нам поможет мой ноутбук, верный и добрый мой товарищ. В общем, был такой парень, которого звали Сизиф он был из Греции, и про него даже сложили миф, потому что он был супер смешной чувак, как и все с вами, ну, собственно, зачем мы с вами тут собрались. Мы, наверное, не обойдем, могли довести до конца, когда-то в какие-то промежутки своей жизни. В древнегреческой мифологии строители царь Коринфа, после смерти приговоренной богами в катать на гору, расположенную в тартаре, тяжелый камень, который едва достигнул вершины, раз за разом скатывался вниз. Отсюда выражение ⁇ сидифов труд ⁇ означающее тяжелую, бесконечную и безрезультатную работу и муки. И долго думая, размышляя над этими процессами, я поняла первое, что это все-таки детство. То есть, чтобы что-то действительно грандиозное и классное закончить, нужно повзрослеть. Поэтому, когда я начала, когда я конкретно уже повзрослела и поняла, что я так просто каждый раз буду начинать все заново и заново, вместо этого мне просто вложить силы и да-таки закончить этот проект, и да, я таки смогу, я буду собой гордиться, и все будет супер круто, тогда я поняла, что да, надо закончить проект. И вы знаете, после того, как ты первый проект заканчиваешь, потом бас! резко ты второй, третий, четвертый заканчиваешь, и все подряд просто. Поэтому, ну, я считаю, главное начать. Вот первое сложнее всего сделать, а потом раз, все. Значит, следующий момент, это фрустрация, то есть невозможность получить желаемое. Когда я была маленькая, мне мама, Я маме говорю, мама, мама, я хочу бизнес, вот мне нравится, э, я бы хотела там ресторанами заниматься, еще чем-то. Мама мне говорила, Настя, ну какой бизнес? Мы с тобой люди не того уровня. И маленькая Настя думала, к какого уровня, простите, что, почему, какого, какого уровня? И, конечно же, эти слова постоянно крутились, крутились, крутились. И на подсознательном уровне, когда я начала что-то там, например, со студией, да, начала делать студию рисования, у меня все начало получаться, и ученики стали приходить не ко мне лично, я не преподаю, кто не знает. Я приглашала художников, которые работали у меня в студии, и они приглашали своих учеников. Таким образом я получала несколько выгод. Конечно же, это материальная основа, куда же без этого, но помимо этого, мне очень нравилось, что эти ученики приходили также и ко мне, допустим, на час раньше в студию пообщаться, рассказать о каких-то своих переживаниях. В общем, мне это безумно нравилось. Но в какой-то момент маминые слова где-то на меня влияли. Настя, Настя, Настя, мы не того, уровня, не того уровня. Я такая, да, действительно, что это я тут распоясываюсь? Вроде и деньги есть, и все есть, и хорошо уже. Но нет, нет, нет, Настя, мы не того уровня. Так вот задумайтесь, какого вообще уровня вы должны быть, что, что, что это значит. Это не значит ровным счетом ничего. То, что мы о себе думаем, теми мы и являемся. Понимаете? Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это меня безумно мотивирует снимать еще и еще. И я вам уже говорила, что теперь раз в неделю сто процентов я буду выкладывать видео. Пока-пока.